Что происходит с природой, непонятно. Целый день крутит небо кирпично-серое. Вот, получается по периметру везде по кругу пелена какая-то. Ну камера плохо передает, но вот пелена идет Ну ощущение, что должен идти дождь. мрачно, ветер а здесь как бы чистое небо ну, чище например, чем по периметру а так везде очень-очень как туман, не туман как смог какой-то везде шутка, конечно камера плохо передает конечно не из